Have north here. You're gonna have south here. South here. North, north here. So the flux is in a keeper mode. It goes from here back again. That's the funny thing that it's attracted. And and the sections are the same thing. They uh, they kind of work together. And they all stack I'm together. <laughs> относились к двум магнитным полям, расположенным под прямым углом друг к другу. Вращающийся ролик и цилиндр имели независимые магнитные поля. Одно вертикальное и другое радиальное, так окружно направленное отца, было ясно, что это магнитное поле немного отличалось от магнитных полей, с которыми мы встречались до этого, в силу каких-то причин. Что это Но, были за причины, для При наложения этих двух полей образуется волна, которая заставляет ролик вращаться по окружности. Хотя что это была за волна, тогда это было неизвестно.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 Если мы выделим волну, которая нам нужна, а потом сделаем фотографию, мы получим нечто иное. Мы получим синусоиду. Это и есть эффект Серла. Пересечение двух магнитных полей создает магнитную волну, которую можно измерить и усилить.